Задержали человека в белых одеждах. Всех сажают в маршрутку. Уже примерно человек 30. Мы видим, что Мест сидячих не хватает, люди стоят в маршрутке. Вот так вот проводили, пронесли человека. Ой, ой, что-то как-то жестко. Очень жестко. Очень жестко. Держим дистанцию полтора метра от сотрудников полиции. Мы находимся рядом. Заломали так круто. No Заломали ей руку. На куртке у нее написано было No War. Нет войны. Все, перегородили полностью. С гостинки не выйти в сторону Аничкова. Как символично музей пыток и вот это. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нас будут винтить чувака с а, флагом яблока. Опа. Нет, нет, нет. Вот здесь две колонны идут по Гороховой, да? Садо... Да, Садовой решили идти. Одна и вторая колонна. Смотрите, это очень красиво. да покажите как это ребус, это ребус. А, это ребус. Да. путин дальше какой-то фаллический символ и, и дальше да, ло это... Л... понятно да. угу. идем наш как город разрушается нет, бай, нет. Нет, бай, нет. Да, это стройка и даже не стройка нет, это заброшка нет. Нет, бай, нет. на мойке. мы за мир мы за мир мы за мир, мы за мир! Мы за мир! Сейчас идем по Гражданской улице. Есть у нас и такая улица. Есть у нас еще улица Мира. Проходим. Да и что? Все, забрали Какие-то разбросали Что такое вообще? Серпантин какой -то? Символ Украины А, ну точно символ украины разбросали вот серпантинки желто синие бой, бой, бой! Бой, бой, бой! вот бой, бой, бой! правильный лозунг это нищета вой. война это смерть Ой. Я иду спокойно Там кому-то плохо стало в этом автобусе На гостинке Сейчас а Что-то интересно, руки за спиной у них Руки за голову, вернее Почему интересно руки за голову? Я